Те же люди, которые определили себя, идущие по Дионисийскому каналу, с богами-победителями, богами, занявшими первооснову света, соединяться не могут по той простой причине, что их боги-прародители не являются теми самыми световыми богами, занявшими первооснову света. Их боги как раз их следует искать в, в рамках первоосновы тьмы, то есть те боги, которые не являются основателями монотеистических культов, боги, которые не являются победителями, и их алгоритмы победы в большей степени вошли в первооснову зла, чем в первооснову добра. Они порождают дионисийские каналы только по той простой причине, что у них есть право на проявление здесь точно так же. То есть когда они станут, станут богами-победителями, они займут канал света. А пока они не являются богами-победителями, они занимают потоки тьмы. Это все языческие боги, это боги, которые скажем так, не выдержали конкуренцию с монотеистическими религиями, это боги проявлены в политеистических пантеонах. И в большей степени определить, какой это бог, можно, поняв, на, какой, в какой, на каком иерархическом слое эгрегориального мира в большей степени желала бы и хотела бы проявлять себя ваше сознание в профессионализме или в государственной или среде в стихийной или среде на уровне рода или семьи и чем ниже это погружение тем в большей степени мы можем сказать это бог который в каком-то пантеоне проявил себя специфическим образом. Если ваша система говорит о том, что она будет функционировать себя на уровне рода и семьи, значит своего покровителя, своего бога вы должны искать на уровне богов, покровительствующих семье и роду. Такие боги есть абсолютно в каждом пантеоне. Да, это боги домашнего очага, это боги, которые в римской мифологии назывались нуминами, то есть покровителями определенного рода, да, духи-хранители рода. То есть они имеют представительство абсолютно в любой легендарной сфере, абсолютно в любом политеистическом пантеоне, когда-то существовавшем в этом мире. Они никуда не ушли, просто их сила, их коэффициент силы умален, их проигрышем. Пока все я понятно объясняю. Соответственно, если это боги стихийные, значит это боги развития, боги движения, да, например, тот же Гермес, да, тут же, же Локи, то есть предопределяющих постоянное движение, предопределяющих постоянную динамику, потому что основное качество и характеристика стихийного эгрегора это прежде всего динамика и ни в коем случае не застаивание, это постоянная движуха, бровновское движение и постоянная конкуренция конкуренция друг с другом, значит, это боги дороги, боги торговли, боги науки, ну, боги знания, скажем так, распространение знания как такового. Да? Если это боги профессионализма, значит, мы должны их, и ваша деятельность, вашей системы предполагает, что вы будете распространять себя в большей степени в профессиональной какой-то определенной профессиональной среде, значит, своего бога вы точно целенаправленно должны искать именно среди богов-ремесленников, богов-профессионалов. Богов боги, покровительствующие к определенной литературе, искусству, ремеслу, и в каждом пантеоне они тоже есть, есть боги-гончары, боги-литераторы, боги-врачи, боги, сопутствующие научным изысканиям да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть понимая, прежде всего, исходя из целей и задач своего ядра, вы должны понимать, на каком уровне человеческого мира будет функционировать ваша система, то есть где вы должны быть успешны. Где вы должны быть уникальны, где вы должны быть успешны. Соответственно, если это боги государственности, значит, там вы однозначно должны их искать среди богов-законников, богов, которые когда-то были главами пантеонов. Один, Зевс, Сварог да, и так далее, Юпитер, да, там, Лук. Да, то есть все боги, которые имеют отношение когда-то, что они в легендах функционируют и фигурируют как главы культов, как боги, верховные боги, верховные правители, если сфера вашей деятельности должна находиться, в, например, на государственном масштабе, на государственном уровне. Но никогда ядро вашей системы не должно связываться непосредственно с государством, никогда непосредственно с эгрегором там, определенной науки, эгрегором вашей работы и, конечно, эгрегором вашей семьи. Эгрегор это последуешь функционирование бога, но не сам бог, а вы будете более успешны, если соедините свой разум непосредственно с богом. То есть разница есть соединить себя разумом с Христом или с церковью. Вот вам вот точно такой же закон церкви это последуешь действия Христа, а сам Христос превышает силу церкви в много тысяч раз. Соответственно, если у человека появляется невозможность соединиться напрямую с Богом, например, в том же христианстве он называется святым, подвижником, то есть он в рамках общего культа становится очень сильно значимым. Тот же эгрегор внимательно не имеет права с ним не считаться. Да, он будет провоцировать. Да, он запустит на него адвоката дьявола, как в католической среде положено, да, проверить, насколько ли свят тот, которого собираются канонизировать, то есть спровоцировать его, выяснить все обстоятельства его подвижничества, его жизни, его святости, его чудотворства, да. но обязательно проверить. вот такой адвокат дьявола есть у любого, кто соединяется со своим богом, то есть те самые провокации. Они, конечно же, исходят прежде всего от эгрегора, который сам хочет эксклюзивно занимать эту позицию, улавливать информационный канал и перераспределять его между просто живущими людьми по своим правилам и задачам. Ведь задача эгрегора перераспределить идею, а уж каким способом он будет это делать, никого касаться не должно. Главное, чтобы он выполнял эту функцию. Пока он выполняет эту функцию, эгрегор имеет право на существование. Если он перестал выполнять эту функцию, его быстренько снесут с системы при первой же ревизии.